Всем привет! С вами проект «Мой формат». По этой лестнице когда-то поднимался величайший химик Дмитрий Иванович Менделеев. Дмитрий Иванович – автор известной периодической системы химических элементов. Мы находимся в высшем поселке Бандюшки. Сейчас это город Менделеев. Через кого он назван, догадайтесь сами. В 1893 году Менделеев работал на местном химическом заводе в этом кабинете. Здравствуйте, барышня. Приветствую вас, друзья. Андрей, ты переоделся в Менделеева, чтобы тебе тоже что-нибудь гениальное приснилось. Не верь этим легендам, Алиса. Свою таблицу Дмитрий Иванович не увидел во сне, а придумал сам. В 1893 году Менделеев работал здесь над пробной партии без дымного пороха. А также здесь работали и другие известные советские химики. Например, Карпов Лев Яковлевич. Он был основателем советской химической промышленности. А также Барки Борис Ильич, который открыл. Советский медицинский препарат хлороформ, необходимый для проведения операции. Пойдем посмотрим город. Химия дала толчок к развитию этого города. Химики Менделеевска были одними из лучших в Советском Союзе. Это способствовало развитию химической отрасли в стране и открытию новых заводов. Менделеев претендует на звание химической столицы России. Колыбелью химии Татарстана его называют уже давно. Здесь построен завод по производству минеральных удобрений аммонии, между прочим, третий в мире. Андрей, химическая отрасль издавна развивается и в других городах Татарстана. Я поеду в Нижнекамск. Говорят, что предприятия Менделеевска и Нижнекамска связаны между собой трубопроводом. А я в Казань. Казанский завод синтетического каучука стал четвертым подобным заводом в стране. Его так и назвали – «СК-4». В 1939 году на заводе был получен самый дешевый искусственный каучук в мире. В 1949 году здесь начали производить латок и уникальные каучуки специального назначения, которыми завод славится и по день. На этом месте в 1931 году заложили фундамент завода – синтетического каучука – в 1935 ему дали имя русского революционера Сергея Кирова. Еще через год завод выпустил первую продукцию. Для чего же нужен каучук? На самом деле мы ежедневно сталкиваемся с вещами, сделанными из синтетического каучука. Например, из него делают шины для автомобилей. Резинки, шланги, провода делаются из этого материала. В самолетах, вертолетах, пароходах тоже применяются синтетические каучуки. В годы войны каучук шел на изготовление боевой техники. Я в Нижнекамске, а это предприятие Нижнекамск-Нептехин. Пойдем на экскурсию. Экскурсия на предприятии начинается с инструктажа. Для всех сотрудников компании, а также посетителей действуют а, правила безопасности. Сейчас я выдам вам каску и противогаз. Раньше здесь были густые леса, но в 1956 году сюда приехали первые строители. На месте вырубленных лесов стали возводить промышленные предприятия. Так началась история одного из крупнейших заводов в Европе – Нижнекамскнефтехима. Через 11 лет после начала строительства на предприятии изготавливают первую продукцию. Сейчас на площади 22 квадратных километра находится 8 заводов основного производства нефтехимов. Заводы выпускают более 120 видов продукции. Несколько лет назад предприятие наладило выпуск каучука для фармацевтической промышленности и пищевого каучука для желательных рыбинок. Это огромная история. Начинает с вот этого цеха. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что здесь работает с 1967 года? С 1967 -го года работает данная установка ЦГФУ-1, которая предназначена для разделения широкой фракции легких углеводородов на отдельные компоненты, которые в дальнейшем на нашем предприятии происходят в конечном продукте. Сейчас в аппаратной тихо и просторно. Мониторы показывают те, что происходит на установках. 50 лет назад здесь располагались шумные приборы, при помощи которых управляли производством. Путем сложного химического процесса газ и жидкость превращаются в вот такую крошку. Это каучук. Крошка формируется в брикеты, которые затем упаковывают. Поднять готовый брикет непросто. Он весит 30 килограмм, как молодой барашек. Современные технологии позволяют все делать быстро и качественно. Это роботы-укладчики. С их помощью упаковка брикетов в контейнеры происходит за считанные минуты. Вот в таком виде они отправляются потребителю. Продукция компании «Нежникамснефтехим» Экспортируется более чем 50 стран мира. За моей спиной Казань Орг Синтез. Потребители из 33 государств закупают продукцию казанского завода Орг Синтез. История предприятия начинается в 1958 году. Строили его специалисты с разных уголков Советского Союза. Спустя пять лет завод на окраине Казани заработал. Сейчас на площади более четырех квадратных километров находится 7 производств. Это один из самых крупных химических заводов страны. В 1982 году предприятие выпускало 170 видов продукции. Большинство изделий изготовляли в Советском Союзе впервые. Пакет. В Казани производится треть российского полиэтилена. Но сначала полиэтилен получает вот таких гранул. В упакованном виде его доставляют на заводы по производству пленки и пакетов. Сейчас мы находимся перед реакторами полимеризации. В них непосредственно происходит то чудо, где газ-этилен и превращается в твердое вещество-полиэтилен. Полиэтилен низкого давления является одним из самых распространенных пластиков в мире. Он нашел широкое применение в различных областях народного хозяйства, начиная от производства упаковки, заканчивая производством полиэтиленовых труб. Сейчас мы находимся в операторной узла полимеризации, из которой происходит управление непосредственно процессом. Сейчас мы находимся около установки компоундирования полиэтилена низкого давления. Здесь происходит непосредственно гранулирование полиэтилена. После данной стадии полиэтилен отправляется на узел фасовки готовой продукции. А здесь гранулы полиэтилена. Паковую для покупателей. гранулы переплавляются вместе с дополнительными компонентами в специальных машинах, которые похожи на мясорубку. Сама полиэтиленовая пленка выдувается как мыльный пузырь. Ее цвет зависит от добавленных красителей. Мне лично нравится белый, самый популярный. На него часто наносят различные изображения. Это здание Казанского технологического университета. Именно здесь готовят химика. Возможно, здесь учатся будущие великие ученые. Да, очень хотелось бы, чтобы Татарстан продолжал развиваться в химический отрасль. В следующей программе мы продолжим рассказывать о развитии нашей республики. До скорых встреч! Пока!